Реле напряжения компании Pulse Automatics представлен тремя моделями. Это модель AMR1140 с подключением на один рейку, максимальной нагрузкой 8,8 кВт и током до 40 А. Далее модель AMR1132 с креплением на один рейку, нагрузкой 7 кВт и током до 32 А и розеточный модель АМР ВР 16 с током до 16 ампер и нагрузкой до трех с половиной киловатт по принципу работы они абсолютно одинаковые поэтому рассмотрим работу данного устройства на примере модели АМР 1140 итак чтобы Зайти в меню программирования необходимо нажать одновременно клавиши плюс и минус. Дальше мы сможем выставить верхний предел допустимого напряжения. То есть его можно выставить от 245. Верхнее значение это будет верхний предел. И вот нижний индикатор это будет кратковременный верхний предел. То есть от 245 можно установить и кратковременный до да, 280. Клавишами плюс и минус мы переходим на следующий этап программирования. Далее можно установить нижний предел. Нижний предел соответственно от 195, вот выбираем например 180, нажимаем клавишу плюс и минус до 150, можем выставить ток, так, еще раз, и можем выставить э, время задержки включения, то есть от 10 секунд там, до 40, 50 и так далее, то есть если у вас срабатывает э, ваш барьер, на нем фиксируется, по какой причине было срабатывание. Все эти, кода срабатывание указано в инструкции к данному устройству. И потом срабатывается время задержки включения, после которого устройство включает нагрузку. При нажатии на клавишу ⁇ Пуск ⁇ вы можете данное устройство, так сказать, припарковать. То есть в данном случае оно выключено. Вот, мы его наново включили. При нажатии на клавишу «минус» или «плюс» вам отобразится количество срабатываний, 4, и по какой причине. Отдельно не будем останавливаться на каждом срабатывании. Всю эту информацию можно узнать в инструкции. Итак, в данном видео мы познакомились с устройством реле напряжения компании Pulse Automatics. Это качественное устройство с трехлетней гарантией на него. В описании под данным видео вы можете найти ссылки для покупки этих приборов в нашем интернет-магазине. Если данное видео было вам полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. До свидания!